Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне тут приготовить пирог. При этом, чтобы он был вкусным но ну, это даже говорить не стоило простым и быстрым. Рассказываю про предполагаемый способ готовки ненаглядный она такая так это же галет. Я говорю, Какой галет? Ну, французский классический пирог. Полез в интернет смотреть. Ну, галет не галет, но что-то такое общее, безусловно, есть. Начинок у этих французских пирогов миллион объединяет все эти пироги одно пирог открытый тесто песочное и собирается он без формы прям так загибаются края и все Короче, я буду готовить так, как придумал, а французы пускай готовят, как хотят. Итак, для теста я взял муку, сметану, сливочное масло, соль с содой. Начинка будет двухслойная. Первый – обжаренный фарш с луком. Второй – картофель-гратен, который я заправлю белым соусом. Для соуса взял молоко, сливочное масло, муку и сыр. А ночное с теста. Масло для него должно быть очень холодным, поэтому пока не успел нагреться. Проще всего и быстрее такое тесто готовится в таком вот измельчителе но можно и руками. масло, мука, соль с содой и быстро разбить в песок. пара тройков вжухов готово! Теперь сметану сюда и еще пара вжухов. Показываю, вот как оно выглядит. Теперь слегка обмять и уплотнить вот такую небольшую лепешку. Обминать надо именно слегка. От рук масло топиться начнет, а значит песочность теста пропадет. Поэтому не усерствуйте. Ну, сейчас завернуть в пленку и на полчаса в холодильник. Обратили внимание, какая у меня классная доска? Да подписчик прислал из Новосибирской области, смотрите какая обалденная, это венге, торцевая, обалденная качество, огромное спасибо, у него своя столярная мастерская, для интересующихся я внизу под роликом оставлю ссылочку на его инсту, суперская доска, скажите. И пока оно остывает, займусь начинкой и подготовлю соус для гратена. Зеленую часть отделить. Кастрюлю ее на репчатую пополам. Тоже половину в кастрюлю и молоко сюда. Сейчас надо довести до кипения, убавить огонь до самого слабого и оставить, так проварится, минут 10-15. Масло в сковороде уже надо разогревать. Порей репчатый мелким кубиком. И на сковороду прожарить до прозрачности. А вот затем уже добавлю фарш. У меня здесь есть говядины и свинина. Картошку для грацена надо нарезать ломтиками. Бук уже в отличном состоянии, пора класть в фарш. И сразу можно соль и перцы сюда. а картошку творить до полуготовности в подсоленной воде. Процесс идет, уже пора заниматься белым соусом, ну, то есть бешамель, в который я просто сыр добавлю. В сухую посудину положу муку и минутку прожарю. И только через минуту добавляю масло. При непрерывном помешивании Прожарю эту смесь. Французы называют ее рум. Кстати, знаете, три главных секрета французской кухни? Это масло, масло и масло. Пора добавлять молоко. Но сначала из него все следует удалить. И молоко по частям. И перемешать как следует каждую часть. Не спешите. Так, а теперь натру сыра и часть его добавлю в соус. И немного оставлю на самый последний момент приготовления. Теперь перец сюда и мускатный орех. Соус я ничем не приправлял, так как сыр имеет свой вкус, и этот вкус довольно силен. Вкусно, но сыр недостаточно соленый, так что немного соли не помешает. М -м -м. Вот теперь отлично. Между тем фарш уже в отличном состоянии, пора выключать нагрев. И сразу сюда часть соуса. Вот так вот. Ой, какая вкуснямба здесь. картошку тоже пора сливать все начинки готовы раскатываем тесто и собираем пирог духовку кстати уже можно греть до 180-190 градусов а тесто катаем до толщины 4-5 миллиметров По идее, такой пирог можно и в форме, конечно, собирать. Но раз уже взялся, сразу готовить в самом простом варианте, то не буду отступать от первоначального плана. У меня был план, и я его придерживался. И переношу на бумагу для выпечки. А теперь начинку. так и сейчас собираем края и сверху на картошку соус напоминаю она варилась в подсоленной воде так что картошку сейчас солить не надо в духовку На полчаса. Но за пять минут до готовности надо будет сверху пирог посыпать сыриком. Ну, еще пять минут и за стол. Вот такой э, недогалет, или, скорее, переголет, у меня получился. Так. Пора уже начинать. Хватит чирикать уже, а? Солнце увидели вот, и начали вот, песни петь, заглушают меня. Так, <музык> Это именно то, что я хотел. Обалдеть. Очень классный фарш Весь в этом соусе. В белом соусе, то есть бешамель с сыром. Он, он очень сочный получается. Он классный, он сырный. Картошка тоже пропитана этим соусом. И самое главное, вот это вот тесто, оно пропитывается всеми вкусами, ароматами. Получается очень-очень классное. Это тесто я сделал такое же, как я делаю на балиш. Просто изумительное. Так, ну а теперь по картошечке. По картошечке. Ммм, Изумительно. Просецкое, да, но при этом безумно-безумно вкусное. И, и тесто. Обалденное совершенно. Совершенно обалденное классно мягко М -м. просто супер короче готовьте даже не думайте. это классно это это это божественно это, позвольте закончить напоминаю промокод резко позволит вам сэкономить я сегодня использовал вот такие классные самора гольф обалденные да еще раз огромное спасибо за доску инстаграм мастера под видео спасибо за компанию лайки дизлайки репосты вперед поделитесь своими галетами Всем пока!